У вас есть интернет-магазин, и вам нужно его продвинуть. С чего начинать, как подготовить свой интернет-магазин? В этих видео я расскажу вам, как готовится интернет-магазин для того, чтобы он успешно продвигался в поиске, будь то Google или даже Яндекс. Поэтому оставайтесь с нами и в этом видео мы расскажем, как подготовить ваш сайт с технической точки зрения для того, чтобы он успешно интегрировался в поисковые системы и начал успешно продавать. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick и сегодня мы поговорим о ключевых факторах продвижения интернет-магазинов. По этому поводу я писал действительно большую и огромную статью, ссылочку на аннотацию вы можете увидеть сейчас здесь в уголочке. Эта статья будет постоянно дописываться, этот фактический материал мы разрабатываем исключительно на основе наших кейсов и разработок. Поэтому сегодня в этом видео мы постараемся поговорить детально о том, почему люди покупают. Конечно же, в первую очередь, людей при покупке интересуют такие показатели – это цена стоимость и скорость доставки, скидки, большой выбор в наличии, доверие к отзывам, гибкость политики возврата, репутация бренда и другие показатели. Обратите внимание, что действительно эти показатели являются важными для выбора и ключевыми я бы выделил цена, наличие и конечно же ну понятно четко изображенный товар, э, который вот можно увидеть там сроки доставки и тому подобные вещи. Именно ключевыми факторами является наличие, конкретного товара, если пользователи его ищут. И люди сейчас перестали покупать привычным способом гуляя по прайс-агрегаторам. Люди уже просто гуглят, гуглят товар и смотрят, что есть в выдаче. Все очень просто, потому что Google добавил новый функционал, который пользователи начинают все чаще и чаще использовать. И это раздел покупки. Обратите внимание, что в выдаче множество элементов, которые вы увидите, очень сильно тянут за собой глаз. И давайте посмотрим. Попробуем купить iPhone 13 и мы в первую очередь увидим рекламу, на которой эти iPhone изображены. Сразу с ценой, сразу с наличием, с названием магазина. Более того, вы можете увидеть, что список может быть как маленьким, так и может быть большим, в зависимости от того, какая реклама. Чаще всего, если вы вбиваете какие-то там шубы, список может быть огромным. Раздел покупки в Google – это особый раздел, функционал которого действительно огромный. Вы можете видеть, что в нем огромное количество разных элементов связано именно с тем, что это фактически прайс-агрегатор. Google внедрил свой собственный. И в отличие от Яндекс Яндекс.Маркета, который является сторонним сервисом, где люди платят за клики, здесь размещение бесплатное. И в этот раздел, конечно же, хочется попасть. Платным является размещение ваших товарных объявлений непосредственно в поисковой выдаче. Да, в той самой, когда мы находились на первом запросе. Именно здесь реклама является платной. Собственно, вы даже увидите пометочку реклама и здесь для того, чтобы разместиться вам нужно платить. И самое забавное, что стоимость перехода здесь меньше, чем в рекламе, которая находится под ней. Поэтому, конечно же, подготовить свой сайт для того, чтобы он показывался нужно. Вы не сможете запустить рекламу, если не выполните все шаги, которые мы будем рассказывать в этом видео. Более того, возможно, у вас даже получится что-то сделать, но вы можете провалить модерацию, потому что упустите несколько моментов, которые мы озвучим. Поэтому не забудьте досмотреть видео до конца, а также поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться, если вы смотрите нас впервые. Итак, поехали изучать, собственно, что нужно сделать для того, чтобы у вас все было хорошо, пошагово. Шаг первый. Настройте электронную торговлю. Это делается в настройках Google Аналитики и настраивается очень просто, будь то четвертая аналитика или третья, разницы никакой. Для этих целей зайдите в настройки вашей аналитики, выберите ваше представление, которое вам нужно настроить и нажмите настройки электронной торговли. Именно здесь вам нужно включить обе галочки. Первая галочка включает отслеживание электронной торговли, а вторая включает отчеты для расширенной электронной торговли. Первая галочка обязательно для того, чтобы у вас полноценно отсчитывалась электронная торговля. После этого вам нужно будет внести определенные изменения на сайте. Чаще всего, если вы используете какие-то популярные CMS с плагинами для электронной торговли, это делать не нужно. Но если у вас, конечно, сайт на самописи, либо какая-то тема не адаптирована под электронную торговлю, то мы рекомендуем ознакомиться вот с этими ссылочками, с которые мы оставим в описании для того, чтобы вы настроили электронную торговлю более-менее тщательно. Какие же это материалы? Давайте изучим вместе. Первая статья это, собственно, настройка отслеживания электронной торговли. Здесь вы можете увидеть, как настраивается электронная торговля полностью по шагу в менеджере тегов с отслеживанием веб-ресурсов и подобные других элементов. Собственно, как настроится базовое отслеживание страницы, само собой, установка счетчика. и отстро... Можно также настроить отдельное отслеживание для приложений. Ну и, собственно, сама электронная торговля для Universal Analytics настраивается простым способом. Ваша задача настроить правильно параметры, которые отдаются в коде до того, как пользователь, собственно, произведет покупку. Вы должны настроить, какие показатели нужно передавать. И вы можете увидеть, что в целом тут есть даже пример скрипта, который должен срабатывать до того, как пользователь, собственно, отправит данные, ну, повзаимодействует как-то с вашим контентом. Более детально рекомендую изучить по ссылке для ваших веб-разработчиков, но настройка электронной торговли на большинстве CMS настраивается просто включением нужного отчета в аналитике и настройкой плагина, если же вы работаете допустим там с WordPress или OpenCart или какими-то популярными конструкторами, которых это уже настроено по умолчанию. Следующим шагом будет настроить товарную страничку на сайте. Убедитесь, что ваш контент на сайте соответствует требованиям поисковых систем. Да, он должен соответствовать определенным требованиям, иначе, скорее всего, ваша страничка не будет принята. И эти требования достаточно простые. Во-первых, на самой страничке товара должны быть изображены все сведения, которые указаны, допустим, в том фиде, который отправляется в Google Merchant. Об этом мы рассказывали ранее в видео по настройке Google Merchant, по настройке фида. Но, собственно, что должно быть четко на странице, это название позиции товара, ее описание, изображение, цена с указанием валюты, ну и, конечно же, информация о наличии. Эти ключевые показатели должны быть изображены как на странице, так и отражены в ее коде. В коде странички эти элементы действительно прописываются очень лаконично и правильно. И идеально здесь поможет установка микроразметки схема орг-продукт. В ней можно разметить все эти данные при помощи этих данных разметки. И таким образом вы уже помогаете поисковой системе сообщить, что эта страница товарная и на ней изображен продукт. Вторым ключевым фактором является то, что страничка товара должна содержать в себе четко один товар, который вы показываете. Особенно, если на вашем товаре есть несколько позиций. Например, у вас есть похожие варианты, то Первый товар должен быть отображен гораздо крупнее и идти раньше, чем похожие позиции. В противном случае ваша страничка ничем не будет отличаться какого-нибудь результата поиска по категории, либо просто категории с одним товаром. Такое не является товарной страницей, и поисковая система может отнестись негативно, если вы сделаете такое. Правда, кто такое сейчас делает? Сейчас все уже делают все нормально, без каких-либо таких нюансов. Но ранее такое было. На целевой страничке, конечно же, хорошо должна быть видна цена товара. Если у вас есть несколько цен, рекомендуется их выделить, но ключевая основная цена должна отображаться на видимом месте. Например, у вас есть цена средняя, допустим, от написано и, допустим, есть варианты, там битый один вариант, битый второй вариант, битый третий вариант, например, если у вас есть варианты БУ. И у вас там есть предложения конкретных магазинов, но они должны быть выделенными меньшим шрифтом, но основная цена должна быть выделена крупным шрифтом и быть одна. Если в ваших странах, в которых вы работаете, это чаще всего США, Канада и ряд других стран, требуется указание цены с налогами, учтите, что это нужно делать. Вы должны указать цену с учетом налогов и об этом указать как в микроразметке, так собственно и в тексте вашего сайта. В противном случае, скорее всего, у вас будут проблемы с модерацией магазина в целом. Более детально по настройке налоговых ставок вы можете посмотреть по ссылочке, которая будет сейчас в описании. И вот здесь написано инструкции, собственно, как настраиваться налоговые ставки для разных стран. Вы можете обратить внимание, что есть налоги как для доставки, есть налоги на товары, которые нужно учитывать при наличии прописывание ваших товаров в магазине. Также очень важно настраивать на сайтах заглушки и переадресацию, если пользователи не могут подтвердить свой возраст. Про попапы мы рассказывали в прошлом видео, вы можете увидеть ссылочку на это видео в аннотации. И действительно, в этом видео я как раз когда рассказывал примеры в магазины для взрослых, где пользователи подтверждают свой возраст. Если они говорят да, согласны, остаются на странице, если нет покидают сайт, но попадая в другие разделы и не имея возможности там вернуться, к примеру, обратно, если не обновят куки, например. И действительно в этом плане можно заранее поисковой системе сказать, что да, этот раздел предназначен нам только для определенного возрастного контента. Это годится, если вы продаете, допустим, за рубежом фильмы, книги, игры, не предназначенные для определенной возрастной аудитории. И таким образом можно сразу заранее, подготовить к законодательству, отсекать Доступ к определенной аудитории на ряде страниц. Завершаем мысль о всплывающих окнах. Помните, что на вашем интернет-магазине не должны быть гигантские окна по рассылке, которые предлагают подписаться и которые невозможно закрыть и которые мешают взаимодействовать с контентом. Такие окна желательно убирать. У интернет-магазины должны быть очень мягкими по относительно поп-уп окон. Единственные попап окна, которые могут быть большими, чаще всего это окно корзины, которое может всплывать при нажатии на кнопку купить. Более того, пользователь вряд ли его закроет, потому что он сам его ждет, он его вызывает, нажимая на кнопочку купить. Все остальные окна, скорее всего, будут его раздражать, поэтому старайтесь от таких окон избавляться. Следующее, что вам нужно сделать, это, конечно же, настроить странички для пользователя удобными. Они должны быть удобны вне зависимости от того, с какой страны, с какого города, на каком языке он говорит он переходит на вашу страничку. Он должен получать информацию, которая будет ему максимально удобна для чего? Для покупки, чтобы он мог с легкостью купить. Например, ваш магазин работает за рубежом. Ну, допустим, вы работаете в Польше, но к вам заходит пользователь из Украины. Что он должен видеть? Конечно же, он должен видеть цену. Собственно, в той валюте, в которой он сможет рассчитаться. неплохо было бы, чтобы шла конвертация в гривны с учетом, допустим, там тоже двойной конвертации. И, во-вторых, были изображены условия доставки в Украину, если действительно такая существует возможность. В таком случае магазин будет более полезен и будет лучше ранжироваться, чем магазин, в котором валюта будет изображена злотой и доставка будет идти максимум только по Варшаве. Но как это сделать? Как это настроить? Конечно же, многие хотят сделать это при помощи параметров, сделав так называемые динамические ссылки. Но на самом деле для Google этого делать нельзя. Вы должны настроить статичные ссылки для этих целей и для товарных объявлений настроить разные фиды. Фид, например, польского магазина для Украины будет отдельным, а фид для польского магазина в Польше будет другим. И вот здесь мы уже начинаем подходить к тому, что нужно действительно делать разные страницы для разных регионов, где отображается разный контент. И здесь действительно, что мы должны учитывать? Мы сейчас пропишем определенный чек-лист, который должен отражать каждую статичную страницу вашего товара. Давайте возьмем пример. Вы владелец интернет-магазина, допустим, в России. Вы работаете на международный рынок. Что вам нужно сделать? Вам нужно сделать так, чтобы для пользователя России в товарных объявлениях он видел ваш товар, например, ваш диван, где название товара написано на русском языке, описание товара представлено на русском языке, цены приведены в рублях, указано наличие и условия доставки в том регионе, в котором таргетируется реклама. Но, если вы хотите, чтобы ваш товар был виден, допустим, в Германии, что вам нужно сделать? Вам нужно настроить так, чтобы отдельные страницы этого товара отображались на немецком языке. Цены были приведены в евро и в условиях доставки было описано то, как товар доставляется в Германию, каким способом, какие доставки существуют, и прописана стоимость этой доставки. Следующее, что вам нужно сделать, это настроить ФИД. Фид – это специализированный способ подачи информации о товарах для вашего Google Merchant. В частности, вы можете ничего и не настраивать. Google начинает в последнее время сканировать сайты самостоятельно. Об этом вы можете убедиться, я покажу вам на нескольких примерах. На примере этого Google Merchant фида вы можете увидеть, что фид, который настроили программисты клиенту, не сработал. Но я не унываю, потому что Google распознал весь контент сайта, его карточки товаров, благодаря чему микроразметки и карте сайта. Он выделил четко товарные странички по микроразметке и, конечно же, залил их через функционал сканирования сайта в Google Merchant. То есть сейчас по факту специализированной фиды вы можете попросту не делать. Да, это немного может замедлить ваше сканирование, но мы выяснили, что сегодня можно даже не делать фид для того, чтобы добавить все свои товары в Google Merchant. Функционал сканирования сайта позволяет сразу проверить, какие товары были залиты к вам на магазин и какие товары дают, собственно, вам сегодня показ вашей рекламы и показ товарных объявлений, которые размещены бесплатно. Перейдем, собственно, к фиду. Собственно, что это такое? Это специализированный файл, который добавляется в Google Merchant. Именно при помощи этого фида вы сообщаете, какие товары обрабатывать приоритетно, для какой страны с какими региональными настройками. Да, можно довериться, как я говорил, сканированию сайта, но более детальную информацию лучше отправлять в фиде, ведь в фиде вы можете контролировать многие штуки. В частности, как мы и говорили, можно контролировать стоимость э, для отдельного региона, наличие для отдельного региона. Э, Четко показывать, какая версия страницы для какого языка отображать и многое другое, включая даже валюты и условия доставки. Итого давайте перечислим простые пункты, что у нас должно быть на нашей товарной страничке. В первую очередь должно быть изображение нашего товара, в данном случае дивана. Во-вторых, здесь должны быть указаны сведения о доступности товара, что он в наличии либо под заказ, ну и конечно же они должны быть прописаны в видимом месте на экране. Также это касательно цены товара. Цена товара должна быть тоже прописана в видимом месте, ясно и понятно в четкой валюте, в цифре, которая видна рядышком, где-то неподалеку от самой картинки вашего товара. Также у товара должно быть указано название. Название может быть написано на разных языках, Потому что она может быть, являться оригинальным, допустим, английским названием. Э, поэтому она может быть как по-русски, так и по-английски, в зависимости от того, что вы продаете. Но неплохо бы, чтобы упоминались какие-то слова на вашем языке рядышком названий. Потому что таким образом легче идентифицировать это название э, в поисковой системе. Оно понимает, какому языку принадлежит та или иная страничка. Это исключает всевозможные проблемы. Ну и, конечно же, что у вас должна быть? Это информация. Информация о товаре, в частности описание товара, должно быть представлено на том языке, на котором у вас настроен сайт. Если сайт на украинском языке, на украинском должны быть описания. В странице выбрана русская версия языка на русском. И да, если у вас тысячи товаров, их нужно переводить. Переводить можно Google переводчиком, это не зазорно. Вы можете не заниматься ручным литературным переводом. Но старайтесь сделать так, чтобы у вас не было кривых переводов определенных. Термин. Но сейчас мы должны поговорить о том, как поисковая система может понимать эти данные. Как я показывал у Merchant это может происходить за счет сканирования сайта. Также вы можете отправлять специализированный список товаров, которые вы выбрали самостоятельно в виде так называемых фидов. Фиды это специальные списки товаров, которые собираете вы на вашем сайте в определенную таблицу, таблицу формата чаще всего XML, либо CSV табличка данных, либо вообще Google табличка данных. У фидов есть следующие параметры, это собственно то, что это фид ассортимента, который там может настраиваться с разными источниками, он может настраиваться по API как угодно, чаще всего это определенная табличка и именно в фидах вы настраиваете какие параметры будут соотноситься э, в ваших товаров? что будет передаваться, наличие, цена, э, сроки доставки, валюта, все это прописывается именно в ФИДах, более подробно о ФИДе расскажет Алена в следующем видео, так что не забудьте подписаться на этот ролик и нажать на колокольчик, потому что вы можете пропустить уведомления. А как быть, если цены в разных регионах в вашей стране различаются? На самом деле у есть соответствующий инструмент вы можете настроить сведения о цене и наличии товаров на уровне отдельных регионов это сделать действительно очень просто изучите эту инструкцию которую предлагает google для настройки в первую очередь на что следует обратить внимание в первую очередь вы должны понимать что страной сбыта должна быть одна страна из следующих это может Австралия, Бразилия, Россия, США, Франция или другая страна, в которой включена на этапе бета-тестирования именно такого регионального распределения по ценам. Во-вторых, регионы, указанные в вашем аккаунте Merchant Center, должны соответствовать требованиям Google для показа региональных различий в ценах и в ассортименте. Также у вас должна быть возможность предоставления Google идентификатора регионов на целевых страницах товаров и показывать региональные версии страниц. И здесь очень важно, региональные версии ваших страниц не должны содержать осмысленные идентификаторы регионов, например, как SPB, MSK или другие варианты. А это должны быть идентификаторы, состоящие из шести вообще рандомных цифр. Функционал имеет действительно определенные ограничения, которые вам следует изучить. Ссылочка на справочку будет в описании. Но, что очень важно, вы можете на один товар настроить до 150 вариантов региональных вариантов цен. Что действительно удобно, если у вас действительно склады и ассортимент могут сильно различаться. И даже цены в разных регионах могут иметь разные вариации, в частности, региональные скидки, либо региональные акции. Ваш магазин может не всегда торговать новым товаром. Существует и также понимание такого состояния, как condition. Condition бывает нескольких видов, это new, use it, то же самое, что BUDA. Да? и там refarmished, это переработанные товары. Кто продавает когда-то технику Apple, знает, что такие виды товаров тоже существуют. Поэтому внимательно прописывайте этот параметр, он это является обязательным параметром в микроразметке продукт которую вы настраиваете на своем сайте. Поэтому уделяйте внимание как раз именно этой микроразметке. Все эти параметры настраиваются в фиде Google Merchant. Фит Google Merchant фактически ассимилирует в себя все параметры, которые вы настраиваете на своем сайте и прописываем в микроразметке product. И сейчас мы их коротко перечислим повторно. Это, конечно же, название товара, это наличие товара, это цена товара, валюта товара, цена товара до какого числа она действует. Точно так же мы прописываем у товара состояние это condition, оно бывает нескольких видов, новый, использованный или переработанный, refurbished, и также у вас есть определенные статусы наличия, in stock, out of stock и preorder, то есть в наличии, не в наличии и доступен для предзаказа, также существуют и другие параметры, с которыми вы можете ознакомиться уже когда будете изучать Merchant по ссылочке, ссылочку напоминаю я оставлю в описании, поэтому Уделите внимание как раз именно настройке фида, потому что фид вам будет нужен в дальнейшем, если поисковый робот не хочет никак индексировать ваш сайт. Но напоминаю, правильная микроразметка, правильная карта сайта для товаров отдельно и у вас все получится. Поисковая система пройдется по вашим товарам самостоятельно. Следите за тем, чтобы страничка отображалась правильно. Целевая страничка не должна находиться ни в какой разработке она должна открываться, она не должна давать 404 ошибку, ну и конечно же избегайте лишних редиректоров. В частности там 302 редиректы, которые часто делают программисты на время разработки ресурса, могут сильно помешать. Помните, что все странички товара, которые вы отдаете в поисковую систему, должны отдавать 200 ответ, то есть они должны быть представлены для индексации, и доступны для поисковой системы и пользователя. И давайте вполне очевидное: качество товарной странички должна быть именно веб-страница, а не картинка, не PDF-документ, не видеофайл, не аудиофайл. Карточка товара — это веб-страница. Так как она есть. И поговорим о братьях наших меньших, о мобильных устройствах. Наша целевая страница, конечно же, должна отображаться на мобильных устройствах. Должна отображаться корректно. Все кликабельные элементы не должны наслаиваться друг на друга. Шрифт не должен быть слишком мелким. Это ключевые проблемы. Не должна верстка выходить за пределы экрана. Ну и, конечно же, банально избегайте флеша, ActiveX, от других элементов, которые могут на мобильных устройствах работать некорректно и криво отображать наш товар. Также, собственно, на карточке товара должен продуман хорошо быть дизайн, чтобы пользователь мог вернуться обратно, например, легко, да, нажав даже банально назад кнопочку в браузере, чтобы вернуться обратно в объявление. Это такие банальные вещи, чтобы он мог вернуться обратно в поиск. Ну и, конечно же, чтобы вы должны понимать, целевая страница должна находиться, конечно же, на вашем домене, в который вы заявили права в Google Merchant. Бывают иногда такие ситуации, что при переходе происходит переход на другой домен и таким образом мерчанты, находящиеся страницы, не будут соответствовать тому сайту, на который попадает пользователь. Поэтому сайт, который у вас залит в мерчент, должен соответствовать тому сайту, на который попадает пользователь при изучении вашего товара. Давайте немножко поговорим о номенклатурах. Какие номенклатуры видит Google и видит мерчент в вашем сайте? Мы пользователи видим товары, товары это говоря, разные позиции, там будь то там стиралка такого-то бренда, такой-то марки, там, iPhone там допустим 13 Pro там к примеру, это товар, но а, Google видит не товары, Google видит позиции. Позиции это отдельные строки, отдельных видов вашего товара или так называемых вариантов. Что такое вариант товара? Вариант товара это, допустим, отличие этого товара по каким-то критериям, например, по цвету. Например, iPhone 13 Pro такой-то памяти там белый или iPhone 13 Pro такой-то памяти там серебристый там темно-серебристый. Или же, например, такой же там белый, но только БУ. Это все разные позиции или так называемые разные варианты. В фиде и на сайте у вас должны быть представлены разные варианты по разной ссылке. Не все из них могут иметь Canonical сами на себя. Вполне чаще всего вы можете встретить, что эти странички имеют Canonical-версию какую-то, ссылающуюся на одну, например, на белый iPhone 13 Pro новый, с минимальной памятью, к примеру. Именно этот iPhone отдается в индекс как основной, может так происходить. А может и происходить, что только новые товары имеют Canonical сами на себя. В этом случае обратите внимание, что интернет-магазины позиции чаще всего склеивают между собой. Например, это когда вы смотрите кроссовки Nike Air и вы видите его разные варианты по размеру. Фактически каждый размер это отдельная позиция и именно эту отдельную позицию нужно отдавать в Merchant. У нее соответственно должна быть своя ссылка, при переходе на конкретную позицию пользы попадает на конкретный размер конкретного кроссовка. Иногда так не делают и просто указывают, что эти ассортиментные позиции есть, но ссылка у них одна, что не есть корректно. Правильнее всего, конечно, у каждого товара должна быть своя страница, которую вы можете купить. Следующим шагом настройте ту самую микроразметку продукт. мы про нее упоминали, но ее нужно настроить. Как ее проверить? Существует специализированный сервис, ссылочка будет на него в описании, в котором вы можете проверить, как она настроена и в нем вы можете увидеть, какие пункты вы разметили, какие нет. Я рекомендую также размечать так называемые универсальные идентификаторы товаров, это так называемый GTIN, MPN, там марку товара, то есть то, что нужно отмечать сразу, то есть э, эти разметки, микроразметки помогают поисковой системе сообщить каким видом товаром она относится. Так как у идентификатор в виде штрих-кода является общим и Google прекрасно по штрих-коду может тоже искать товары, поэтому размечайте не только название. Но часто бывает такая ситуация, что информация в фиде не успевает обновляться с информацией на сайте. В этом случае я рекомендую настроить вам автоматическое обновление фида. Для этих целей изучите ссылочку, которую я оставил сейчас вот в описании, и по ней вы можете проверить, как настраивается это автоматическое обновление в Merchant. Также следует знать, что есть один маленький нюанс. Google хоть и сканирует ваш сайт, но более 150 тысяч позиций он в индекс не забирает. Что нужно сделать для того, чтобы добавить больше? Для того, чтобы расширить свои лимиты, вам нужно перейти по ссылочке, которую я оставил сейчас в описании, вы ее увидите. И здесь вы можете настроить лимиты для вашего аккаунта и настроить, что вам нужно настроить больше товаров в Fit, чем необходимо. Потому что бесплатный лимит без заявки это 150 тысяч. Отправляете заявку, заполняете ее. И отправляете список товаров на одобрение поисковой системы. И если у вас миллионы товаров, это можно сделать, правда, через заявку. Также не забывайте отслеживать поступающий из мобильных устройств трафик. Для этого в микрозимет таки продукт обязательно укажите ссылку, которая используется для настройки мобильной версии. Точно также это делается через настройку переадресации. Да то есть переадресация вы используете от параметр для того, чтобы настроить себе отслеживание откуда переходит к вам пользователь. Для того чтобы отслеживать откуда приходит пользователь используйте параметр ValueTrack, if mobile value и if not mobile value по этим показателям. И по этим показателям сможете отследить, сколько пользы приходит с десктопа, сколько пользы приходит с мобильных устройств непосредственно по ссылке параметров. Следующий пункт, который вам нужно настроить, это настройка оплаты. И здесь многие интернет-магазины могут столкнуться действительно с трудностями. У нас несколько интернет-магазинов, с которыми мы работали, были заблокированы именно из-за этого нюанса. Неправильно настроенная страничка оплаты и корзины и последовательности взаимодействия пользователя с товаром. Давайте коротко пробежимся по этому списку и список действительно внушительный. Я просто покажу вам справку Google и вы должны понимать, что Тут вы должны это изучить на зубок и внедрить на своем ресурсе. Первая ошибка, которую настраивают в интернет-магазинах, это интернет-магазины, которые ориентированы как на юридических лиц, так и на физических лиц. Да, для Гугла вы все одинаковые и форма заказа должна быть одинаковая, как юриков, так и для физиков. И здесь, и здесь действительно многие сыпятся. Что нужно знать? У вас должна быть универсальная форма заказа, ориентированная и на юридических, и на частных покупателей. А поля, которые предназначены для юридических, должны попросту быть необязательными. Всякие названия компании, юридические критерии компании вообще должны не заполняться, как не являться обязательными полями для заказа. Второй момент, что данные о наличиях, конечно же, на сайте товара, да, то есть и оплаты, и способы оплаты, все совпадает. То есть фактически все, что находится в корзине и все, что находится на страничке товара совпадают. Трюки, цена в корзине, это фактически шанс на то, что вы можете вылететь из индексации Google, как сайт, который нарушает собственно правила торговли. Поэтому это такой тоже трюк, который многие используют, скидка в корзине, я бы рекомендовал не использовать. Следующее, что вы должны знать, это минимальная сумма заказа. Если она есть, она должна быть указана в настройках доставки. В настройках доставки мерчанта. Именно там прописывается минимальная стоимость заказа, для того, чтобы заказ вообще был сформирован. И, конечно же, она должна совпадать с той, которая у вас реализована на сайте. Например, если минимальная сумма заказа, составляет там, 3000 рублей, нужно добавить эту сумму. И именно эта сумма прописывается в настройках минимальной стоимости заказа. Также следует знать, что если для настройки покупки на вашем сайте требуется аккаунт, вам нужно упростить процесс его создания. Фактически аккаунт должен создаваться попросту, в корзине. Вот. Аккаунт должен быть бесплатным. У пользователя должна быть возможность выполнить оплату без другого устройства, без подтверждения по электронной почте или скачивания приложения. И также вы должны фактически разрешить пользователям совершать покупки на вашем сайте без авторизации. Конечно же, настройте безопасную регистрацию и оплату на сайте. Что значит безопасно? Во-первых, настройте шифрование на вашем сайте, установите сертификат, HTTPS, такие банальные вещи, через которые вообще сейчас без них невозможно. Но на самом деле встречаются магазины, до сих пор стоящие на старом протоколе, без какой-либо защиты данных. Также убедитесь, что на этих сайтах покупателям не требуется вводить дополнительные персональные данные, например, информацию о кредитоспособности. Такая информация попросту не нужна. Вас может удивить, но для каждой странички товара должна быть указана возможность доставки товара на дом. Да, иногда достаточно указать конкретно, какой перевозчик, и с которым вы работаете, и положить всю ответственность по доставке на его плечи. Например перевозчик такой-то, доставка по тарифам перевозчика. И таким образом вы обезопасите себя. Да, вы можете также добавлять, что у вас есть самовывоз, но для этих целей у вас для самовывоза должны быть реализованы точки выдачи. Если их не существует, скорее всего вас за это могут тоже заблокировать. Очень важно о цене. Цена должна быть неизменной в процессе всего оформления оплаты. Она может изменяться только лишь в одном случае, когда применена скидка. и Значит, что цены на ваши товары должны быть статичными. Более того, в определенных странах вы обязаны указывать, что там включено уже НДС. Это касается Аргентины, Италии и других стран. Также это может касаться и Украины. Следующий момент. На все товары, которые вы продаете, если существуют какие-то либо комиссии при оплате, они должны включаться в раздел доставки, а не изменять цену. Поэтому это все включается в эти параметры. Для тех, кто работает в США, в настройке вашего фида вы должны четко прописать стоимость налога. Также вы можете ее реально даже завысить, но она должна быть не ниже при том, когда она уже отображается для пользователя непосредственно при покупке товара. Интересный нюанс касается стоимости доставки. Ее нужно указывать отдельно, но ее вы можете указать как в Google Merchant, так и в фиде но данные в фиде имеют приоритет. Также, когда вы указываете стоимость доставки, вы можете ее даже завысить в фиде, и она может быть отображаться даже меньше в корзине при оформлении заказа. Это же касается настройки бесплатной доставки. Если она достигает определенной суммы, или же, если ваша стоимость заставки дорожает, если стоимость заказа меньше. Это настраивается точно так же в фиде Google Merchant и в настройках вашего аккаунта Merchant. И очень важное замечание относительно странички оплаты. Для того, чтобы ваша страничка оплаты была качественной, она должна в один присест, где пользователь заполняет все данные, иметь возможность выбрать тип оплаты. Например, если выбирается онлайн оплата, то следующий экран после посещения страницы должен быть вызов формы оплаты. Например, страничка, где пользователь уже вводит платежные данные, данные банковской карты и подтверждает оплату. Это может быть как сторонний платежный сервис, так и ваш собственный. Но платежная система должна подгружаться сразу же после того, как человек выбрал оплату онлайн, заполнил все данные и нажал кнопочку оплатить. Во всех остальных вариантах, например, когда вы заказ приняли, а только потом переотправляете на страничку оплаты, это не совсем есть корректно. Более того, если у вас настроена оплата через какой-то платежный сервис по e-mail, то в таком случае, скорее всего, вы должны написать, что заявка принята, информация по оплате отправлена на e-mail и после оплаты там, вы сможете там дальше продолжить. Можно сделать так, что допустим вы оформляете заказ, менеджер его подтверждает и отправляется автоматически ссылка по оплате на ваш ящик, но вы не должны создавать всевозможные варианты, когда пользователь оформляет заказ, а только потом попадает на какие-то другие страницы, где надо оплачивать. Таким образом ваш сайт является не интернет-магазином, который продает, а просто собирателем заявок и в таком случае вы можете быть забанены в Google Merchant и исключены из показа бесплатных объявлений. Следующим этапом по подготовке вашего сайта будет настройка доставки. Доставка настраивается не только на самом сайте, но еще и в мерчанте. Первое, что вам нужно сделать, конечно же, создать страничку по доставке и расписать условия доставки на вашем ресурсе. Это можно сделать на каждой страничке товаров, повесив ссылочку на это условие доставки. Также ссылочку по доставке нужно добавить в подвал сайта, чтобы она была доступна пользователю всегда, где он может ее найти на любой странице ресурса. То есть доступ к разделу доставка должен быть с любой страницы, где находятся ваши карточки товаров. Во-вторых, нужно зайти в Merchant и настроить эту самую доставку. Для этих целей перейдите в Merchant, выберите настройки и выберите доставка и возврат товаров. Именно здесь в доставке выберите службу доставки и настройте все необходимые поля, выберите по каким районам она работает, вы назовите ее как угодно внутри себя, допустим, нова пошта и, допустим, там выбирайте себе варианты, как она работает, выберите в какое время работает, как она доставляет, какие периоды. Здесь не так уж сложно, то есть можно выбрать там по каким дням обработка заявки, в какой период происходит, до какого числа нужно обработать заявку, чтобы она была отправлена в тот же день, ну и, само собой, другие показатели. И, соответственно, можно указать по каким регионам работает и какая стоимость доставки. Все заполненные данные отправьте и получите, собственно, уже готовый вариант для того, чтобы Добавить другие способы доставки, например, курьерскую по городу, там большую курьерскую компанию по Украине. Все это можно реализовать прямо в мерчанте и прописав это для того, чтобы отобразить пользователю верные сведения о доставке. Именно здесь вы прописываете и стоимость, минимальную стоимость и другие вещи. Пример э, уже верно настроенных параметров, которые вы можете использовать для того, чтобы там, настроить доставку для своего города. И после того, как вы настроите, проверьте итоговый вариант и, конечно же, отправьте его на проверку. И после этого уже полноценно переходите к настройке следующих элементов. Но в первую очередь, что мы можем заметить, у всех фидов есть определенные параметры, которые являются универсальными. И именно эти параметры мы как раз сейчас разберем. Перейдем по ссылочке в справке Google и в этой ссылочке мы посмотрим, как раз какие параметры идут в фиде. Условно говоря, вы можете обратить внимание, что зелененьким отмечен обязательный параметр. Таким вот значком наполовину отмечен параметр, который обязательный только в определенных условиях и желтым значком отмечен необязательный параметр, который рекомендуется прописывать, но не является обязательным пунктом. Какие же обязательные параметры? Как мы видим, это идентификатор товара он универсальный это некий универсальный артикул вашего товара, который есть на вашем сайте. Он является обязательным для всех ниш, будь то одежда, СМИ, программное обеспечение или товары с вариантами. Второй вариант это название. Название само собой. Более того, название товара не должно содержать всяких слов, типа купить, цена, в наличии, в доставке, в Одессе. Название товара должно быть ну, ключевое имя, существительное, да, собственно, что это за изделие. Само собой описание, про описание мы уже говорили, это обязательный показатель, который должен быть написан на том языке, на котором настроен этот самый фид. Ссылка, прямая ссылка без каких-либо параметров, без каких-либо триггеров, якорных элементов, простой прямой URL, который ведет на конкретный товар. Ссылка на изображение, тоже изображение товара, оно тоже подчиняется определенным требованиям и картинки на товарах должны быть сделаны желательно. Так, чтобы они бы помещались в определенном блоке, не выходили за пределы экрана и не были слишком маленькими и не, и не были пикселизированными, и на них не должно быть никакого текста. Исключение за всякие обложки книг это нормально для них наличие текста это норма. Ссылка на дополнительное изображение. Да, можно добавить сразу несколько additional линков изображений, на которых указать, допустим, определенные варианты. Это не является необязательным показателем. Мобильная ссылка точно так же является необязательным показателем необязательным параметром, например, если у вас есть для мобильной версии отдельные урлы, то можно в фиде их прописать. Последнее время с перехода на адаптивные дизайны это не является необходимым. Цена и наличие. Обратите внимание, наличие является необязательным параметром в определенных нишах. Да, потому что на самом деле его можно не прописывать. Мы заметили, что иногда в определенных нишах можно это упустить, но рекомендуем прописывать, потому что это работает и наличие отображается чаще всего и отображается даже в Google картинках. Дата поступления. Очень необычный параметр, мы рекомендуем его прописывать, хотя на самом деле он обязательным не является. Дата окончания срока действия. Этот параметр нужен для того, чтобы сказать до какого времени действует та определенная цена. Ну и соответственно price, обязательный параметр, как можно продвигать товары без цены. Ко мне часто приходят на продвижение сайты, которые забывают поставить цену на свои товары, на свои услуги и говорят у нас цена под заказ, так напишите цену от, просто напишите цену, варианты цен, но все параметр цены, он обязателен, хотите ранжироваться. Продавая свои товары и услуги, прописывайте цену. А интернет-магазинам цена пропросту необходима жизненно. У всего есть цена, поэтому старайтесь прописывать цену. Цена со скидкой не обязательный параметр, и, конечно же, если у вас их просто нет. Скидок это можно не прописывать. Еще очень интересный параметр это рассрочка. Да, не так стало популярно, но в многих интернет-магазинах прописывать цены с рассрочкой и условия рассрочки. Поэтому там всевозможная абонентская плата для интернет-приложений это нормально для СМИ. У них же тоже есть оплата, да, и вот это для них же используется, обонплата и там расчет при помощи бонусных баллов. Интересный показатель категория товаров является необязательным, потому что Google может сам распознавать эти категории. Но список категорий товаров Google вы можете изучить отдельно и как раз вот эти категории товаров вы просто можете там э, скачать и использовать для настройки э, вашей товарной компании. И конечно же правильно прописана категория товаров позволяет э, избежать таких нюансов, когда иногда ваши товары Google считает, что то огнестрелы или алкоголь. Хотя он просто это делает по ошибке, потому что категории товаров многие не прописывают, либо сопоставляют их неверно. У Google есть собственный рубрикатор, вы можете его скачать и внедрить для своего фида. Бренд. Самое интересное, что это является важным пунктом и обязательным для каждого микроразметки микроразметке продукт. Если товар вы делаете сами, брендом ставьте себя. Если же у вас покупной товар, брендом ставьте, собственно, бренд, который вы продаете. Неплохо бы сделать страничку бренда, на которую можно будет попасть. Поэтому неплохо делать сразу еще и этот... Текст кликабельным с переходом на эту страничку бренда, будь то вырезка из фильтра товаров. Собственно показатель э -э -э, штрих-кода GTIN. GTIN это, это использует идентификатор для того, чтобы идентифицировать каждый товар по штрих-коду. Поэтому штрих-код является тоже обязательным параметром. Не путается артикулом, который был в самом начале. Артикул это отдельный параметр, GTIN это другой параметр. Код производителя товара, да, есть у производителя собственные коды, их тоже нужно прописывать и тоже их нужно брать. Эти идентификаторы нужно прописывать самостоятельно, если их нет, либо, ну, то есть их надо где-то брать, собственно, у самого производителя. Забавно, что если вы сами производитель, вы должны их собственно прописывать тоже. соответственно, идентификатор имеет или не имеет, это не обязательный параметр, его можно не заполнять. Важным является показатель э, состояния товара. Для определенных ниш это... Важный параметр, но для некоторых ниш он не нужен. Товары для взрослых, соответственно, точно так же, он может присутствовать, как присутствовать в отдельных нишах, так и не присутствовать. А, но мы рекомендуем указывать его, если действительно товары имеет у вас возрастную маркировку. Точно так же, если товар продается набором, то есть это не отдельный товар, а набор, это тоже есть отдельная микроразметка из, из Bundle, что товары находятся в определенном наборе. Интересный параметр это возрастная группа, например, вы продаете фильмы, на вашем сайте, или вы продаете игры на вашем сайте, или вы продаете приложения, которые имеют разный возрастной сегмент. Для разных страниц нужно прописывать для каждой карточки товаров возрастную группу. Ну и конечно же по папочкам уточнять, сколько вам лет. Если человек подтвердил, что ему больше определенного возраста, можно потом по кукисам ему не предлагать повторно. Но если он заходит на более взрослые, допустим, товары, предлагать ему повторно подтвердить свой возраст. Либо самый оптимальный вариант, чтобы навсегда не дергать человека по папами, предложить человеку ввести собственный возраст, когда при первой сессии на ресурсе. Когда он подтверждает свою дату рождения, система понимает сколько ему лет и понимает, что уже не надо его лишний раз дергать по возрастному сегменту. Ну и собственно, если вы видите, существуют другие варианты микроразметок, которые не самые популярные, но на что бы я обратил внимание. Все, что касается доставки. Доставка, собственно, условия доставки является обязательным параметром для большинства ниш. Указ веса является тоже очень интересным, важным показателем, но тоже для ряда ниш. Для некоторых ниш он попросту не нужен, но если вы продаете болты оптом, то однозначно вес нужно прописывать. Налог для ряда ниш является действительно обязательным пунктом, поэтому не стоит о нем забывать. Последнее, что осталось сделать на вашем сайте, создать страничку условия возврата. Вам нужно четко прописать страничку по возвратам товара на вашем ресурсе и расписать все условия возврата. Будь то возврат товара в кондиции, там, когда он новый возвращается, но он не подошел. Либо, допустим, из-за того, что он ненадлежащего качества, что там брак и условия возврата по браку. Все это нужно расписать детально на вашем сайте и изложить юридически корректно. Что у вас есть, это все согласно законодательству той страны, в которой вы работаете, все условия по доставке этого товара, кто оплачивает доставку в случае возврата надлежащего качества, либо ненадлежащего качества, и в каких форматах, и как возвращаются средства. Все это нужно прописать. Но этого мало. Нужно же эти же условия реализовать в Google Merchant. Это сделать несложно. Для этих целей попросту откройте настройки. В настройках мы нажимаем, как обычно, шестереночку, выбираем доставка и возврат товаров. Но в этот раз мы выбираем вкладочку правила возврата. И в правилах возврата у нас мы, конечно же, добавляем определенные правила. И здесь вы выбираете страну, в которой вы будете работать, указывайте ссылку на правила возврата предусмотрен ли возврат товаров на вашем сайте и после этого заполняйте все условия, как, когда товар возвращается. Вот примеры заполненных очередности, как это делается. На вашем сайте вы можете настроить свои собственные правила, если у вас есть, но в целом я уверен, что они не будут сильно отличаться. После того как вы настроите все эти параметры, отправляйте на проверку и ждите верификации. Если у вас все правила будут подтверждены, Ваш аккаунт будет принят и в нем можно будет спокойно дальше настраивать все и рекламу в Google Ads товарную и конечно же получать бесплатные показы ваших карточек товаров э, в поиске. Интересное замечание, на рынке одежды очень популярны возвраты в силу того, что товар не подошел под размер, поэтому вопрос как вы доставляете свое заявление о возврате, тот самый бланк. Самое забавное, что интернет-магазины одежды часто бланк для возврата вкладывают сразу в коробку от товара, для того, чтобы пользователю было легче его заполнить. Таким образом, они подчеркивают свою лояльность, что да, они легко произведут обмен, произведут возврат товара. И вам нужно просто всего лишь заполнить определенную бумагу. Не, по, не подойдет бумага, окей, вы ее выбросили, она вам не нужна, эта бумага, вы вместе с коробкой выкинули. Но бланк возврата всегда прикрепляется, чаще всего коробки в магазинах одежды. И о том, как доставляется бланк по возврату, вы указываете точно так же в мерчанте. Есть соответствующая опция. Также интересный нюанс, что иногда в зависимости от сезонов срок возврата может быть изменен. Да, это точно также можно указать в Google Merchant и отразить это как на страничке ваших возвратов, так и на страничке Merchant а при заполнении этих полей. Затем при выборе к каким типам товаров вы определяете возврат, выберите новым или БУ товаром, который вы разрешаете возврат, то есть пользовались этими вещами или не ну и в завершение не забудьте указать, какие комиссии применяются к возврату. Очень важно выбрать правильно валюту возврата, это очень важно, если у вас пользователь покупает в разных валютах, а возврат происходит не в той валюте, в которой он купил. Обязательно изучите итоговый вариант, прежде чем отправлять на модерацию. Модерация занимает несколько дней, она происходит не мгновенно и потом повторные перемодерации могут затягиваться, поэтому лишний раз проверяйте эти данные, которые вы отправляете. На этом, собственно, подготовка вашего мерчант аккаунта все. Если вы что-то знаете, можете добавить нам в комментариях. Это видео подготовлено как первичное видео для подготовки сайта по настройке товарной рекламы. Следующее видео выйдет на канале буквально через несколько недель. И в этом видео вы увидите, как настраиваться товарные объявления. Поэтому не забудьте нажать, еще раз напоминаю, на колокольчик на нашем YouTube-канале, чтобы не пропустить вторую часть. Всем спасибо. И пока!